25 октября 1917 года по новому стилю 7 ноября в Российской империи произошло знаменательное историческое событие. Свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Впервые в истории трудящаяся целой страны через советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов взяли власть в свои руки, благодаря чему уже в первые годы советской власти, был принят целый ряд декретов, значительно улучшающих жизнь простых тружеников города и села. В наши дни все завоевания Великой Октябрьской социалистической революции большинством трудящихся принимаются как данность, и многие готовы смиренно отдать их в пользу нынешней буржуазии. Дабы не быть голословными, давайте узнаем, что думают наши сограждане по этому поводу сегодня. Сегодня 7 ноября. 102 года назад событие было... Вы что можете сказать? Да, конечно. Мы проходили да. это, безусловно, и в школе, и вот в институте я сейчас обучаюсь. И это действительно достаточно важное событие для истории нашей страны. Да, Октябрьская революция. Да, да, Октябрьская революция, конечно. А также вот сейчас в нашем городе я когда на пару шел, видел, как шествовали коммунисты. То есть они к памятнику Ленина подошли. То есть, соответственно, лозунги, свои какие-то идеи. И я, безусловно, рад, то, что традиции эти соблюдаются. И это действительно очень хорошо, хорошо и интересно. Ну, это отпраздник революции С этим праздником ассоциируется Великооктябрьская социалистическая революция И парад 41 первого года на Красной площади А вот скажите, какие вот достижения для трудящихся вот это дала революция? А, ну Конечно, да Какие? Безусловно, то, что люди получили, прежде всего, а это бесплатное образование, бесплатную медицину 8-часовой рабочий день, да. да часовой да. рабочий день, да, да. это вот mm -hmm. Для трудящихся. Для трудящихся. В да. основном, катастрофический. В плане? Коллективизация, индустриализация, сколько жизней загубили. А как же 8-часовой рабочий день? Это это было 12 часов, да? э, ну, декреты, ценой, зато, декреты ценой. для женщин, декреты по болезни. Ценой? Да, это все хорошо, это плюс труд умермай. Ну, да, восьмичасовой рабочий день, да. декреты, да. отпуски. Свободу, скажем так. Знаете, мне на это сказать сложно, так как мы трудящиеся особо ничего не приобрели. Тем более, когда Ну, тогда приобрели что? Власть как бы получили земля крестьянам, земля, крестьянам фабрики, власти, заводы рабочим. рабочим, так что как бы жизнь день да, жизнь как бы наладилась, да. лучше стало, чем нам говорили при Заре было. Но, а, а сейчас так, отбирают, да? А сейчас все отбирают, сейчас мне не нравится, мне больше устраивало, а у вас геморрой. То есть 8 часов рабочий день для вас это геморрой? Нет. Ну это и были завоевания наших предков. Власть трудящимся. А она была трудящимся властью? Конечно. Не было в истории власти трудящихся. Никогда и не будет. Что там? Ну и че, Все, все потом отобрали у хозяев. Ну, восьмидесявора. Организовали колхозный несчастный. Кто ни хрена не работал, тот в райком в обкомах заседал. Так размышлять на так тему, очень сложно. приобретение. Какие дневные рабочие недели, наверное. Восьмичасовой да. рабочий день. Ну да, да. Декреты о земле. Ну да, да. Власти рабочим, крестьянам землю. Можно так сказать. Какие достижения? Великие. Кто против этих достижений? Пусть сломают Днепрогресс, затопят московское метро. Все дома и 8-часовой рабочий день, Во да, и... А 8-часовой рабочий день это пролетарии Англии, Франции, Германии, ну и России в том числе, боролись еще 150 лет назад. То есть и декреты, да, вот все отправляются, вот, и трудящиеся и все все. школы. И бесплатные учебники в школах, и детские сады, и все, и бесплатные квартиры, а и пионерские вот, лагеря, и все, и все. Вот сейчас вот как-то молодежь забывает вот об этих достижениях. Вот как вы думаете, почему? Почему это происходит? Они не забывают. Они не знают. Вот спросите сейчас, что они знают про Лень? Вот спросите. Они про Ленина ничего не знают. В каком он городе жил? Они не знают. Кто такой Керенский? Они не знают. Они не знают историю. Просто, просто вы посмотрите, вы спросите, что они изучали по истории в школе. Спросите что-нибудь про Курскую битву, вот, про Бородино. Они не знают. Они не знают фамилии генералов, которые погибли на Бородинском поле. Они не знают, сколько наших земляков рязанцев был на Куликовом поле. Зато они знают, что Олег предатель. Это они знают. Князь Олег. Вы думаете, почему сейчас вот забывают о достижениях наших предков? Но все так сильно изменилось. Очень неправды много говорят о прошлом. Я думаю, поэтому, наверное. Да, подмена. Подмена учета. Да, очень, очень много неправды. Пропаганды власти, Ой. я так думаю. Ну, да. Что же и пожилые особо не как-то. Ну, Молодежи устраивает больше вот это, как бы свободы больше. Денег. Ни контроля, ни, ни Да, ничего. только многие сейчас не могут найти работу. Да, вот плохо, да. У меня и правнук, внуки, правнуки. Как-то плохо, не устроило меня, меня больше устраивало когда раньше, как-то было. Да. Все это... Я уже в возрасте, я уже много лет, поэтому все это прошло, это а У -у -у. Как вы думаете, почему сейчас молодежь забывает о достижениях наших предков? Не знаю, дочка, почему. Даже вот, Внук мой и говорит, бабушка, в академии учился, и говорит, даже не, некоторые не знают, когда война вот. началась. Это вообще, говорит, позор. И о достижениях никто не знает, нет, что 8 часов рабочий день, декрет о земле. Мы как рады были, когда нам это самый на заводе, я на краснознаме отработала всю жизнь, и нам сделали вот пятидневку. Как мы рады, один день придешь. Ну, уберешься все. А второй день воскресенья у нас свободно. Думаете, почему сейчас забывают эти достижения наших предков? Забывает. Сейчас капитализм очень такой опасный как раз. Не хватает от девушки Ленина. Да. С человеческим лицам. Скажите, вот сейчас вот молодежь в большинстве случаев забывает вот об этом. Как вы думаете, почему причина? Ну, просто понимаете, что союз как бы распался. И вот дети, вот там моего возраста, старше или младше, они как бы задумываются вот больше капиталистическое, то, что сейчас. А, вот. Чем скорее то, что было. Ну, это как бы было, это может быть часть, часть истории. Да, а вот что сейчас, как бы, и поэтому традиции, соответственно, забываются. Я считаю, что это связано с новым капитали... с капиталистическим строя, строем. строем да. ясно. Хорошо, спасибо. А вот еще экономически, вот как вы думаете, сейчас ситуация как Хорошо, плохо, как бы вы охарактеризовали? Ну, ну, свое ну, отлично. Ну, знаете, это, конечно, такой вопрос достаточно общей, острый да. И, да, и достаточно интересный. Ну, в двух в словах. В двух словах. Ну, устраивает, не устраивает. Как, ну, ну устраивает. знаете, устраивает, но я думаю, что можно и будет лучше. будет лучше. Все, спасибо, спасибо большое. Ага. Чувствуете на себе ухудшение экономического положения? Нет. Не чувствуете? А как думаете, Я дальше чувствую, будет... что все люди вокруг чувствуют. Все чувствуют, а вы не чувствуете? Я достаточно аскетичный образ жизни А дальше думаете, будет все ухудшаться? Я надеюсь, будет все лучше. Будет лучше. Я бы не сказала, что оно совсем ухудшается. Например, в 90-е годы вообще мы не могли себе позволить квартиру. Сейчас хоть ипотека дается, чуть-чуть. Материнские капиталы. Но до 90-х раньше уже давали квартиры. Ну, вот я бы жила бы в те времена, я бы вам сказала. А так вот, считаете, будет дальше жизнь налаживаться или ухудшаться? я думаю, время покажет, а так сказать наперед нельзя. Ну, что раньше, как вот они сейчас ругают, тоталитаризм, тоталитаризм, то же самое и сейчас, Смены власти не происходит как таковой. Либо Путин, либо не -то -то, ухудшение экономической ситуации в стране ну, на дочь. себе как-то вот ощущается? Ну, мы, ну, мы, нормально, мы сможем нормально. Ну, мы инвалиды, там еще нам, но ну, мы всю жизнь привыкли жить-то экономно, mm -hmm. так мы экономно живем, а вот Молодежь, они не экономят ни на что. Это ухудшение на себе экономического положения. Я, я пока на пенсии не, чувствую, не чувствую, Приходится работать. Ой, конечно, тяжело жить. О чем вы говорите? Работу трудно найти. Работу трудно найти молодежи. Молодежи? Вот про это не могу сказать. Работу всегда можно найти. Но за какие деньги? Ну, да, вы молодежь не хотите за малые деньги работать, а нам приходится работать. Как вы думаете, вот еще... Хуже будет. Хуже. Я считаю хуже. хуже, потому что не улучшается, хотя нам говорят, что лучше. Не лучше. Это мое личное мнение. Такая экономическая ситуация. Как вы думаете, вот у нас характеризуете? Хуже, ужасно. лучше. Ужасно. А, а что хорошее? Ужасно. То есть пенсии, вот пенсионная реформа, да? Серьезно. Не только пенсионные, все реформы. Все, все реформы, что они все делают, все неудачно. Все в 101 варианте. Сколько было пенсионных реформ? Предпоследнюю перед этим твердили баллы. За каждый балл они год целый долбили нас этими баллами. И все. А вот в перспективе, как вы думаете, улучшение будет? Улучшение, как ваше видение? Трудно сказать. Наверное, улучшения не будет. Он хоть и вот день называется, Примирение, единство да, да. А какой примирение? Посмотрите, какое расчленение общества Ужасное Начиная от подъезда Вот, зайдите в любой подъезд Вот сейчас постойте у подъезда И спросите Люди друг друга не знают С друг другом скандалят вот. Какие битвы происходят вот из-за стоянок машин да, Это да. называется единство? Я а в коммунальных квартирах люди жили как родные все они потом разъехались в разные концы Москвы или Рязань. Друг но они помнили, в гости ходили их дети в прекрасных отношениях. Все ясно. Спасибо, спасибо. Большое. Не стоит благодариться, до свидания. А теперь обратим внимание на колонны шествующих, численность которой примерно 200-300 человек. В ней почти нет молодежи, большую часть составляют пожилые люди. Еще лет 10, и это событие 1917 года может стать забытым, так как сегодняшние пенсионеры окончательно состарятся и не смогут в силу своего здоровья почтить память о достижениях наших предков своим присутствием, нашествии в эту честь. Такой расклад очень выгоден буржуазии. Ей только и нужно, чтобы молодое поколение не знало своей истории, не знало, что когда-то люди умели бороться за свои права и добились успеха в этом нелегком деле. При нынешнем капиталистическом строе нужны смиренные рабы, поэтому 7 ноября не является официальным праздником и не может быть массовым. Зато буржуазии придуманы и распиарены новые праздники, такие как 4 ноября и 12 июня, на которые народ сводит топами на официальном уровне. Вот так вот, товарищи, если наше молодое поколение будет дальше двигаться в таком пофигистичном направлении, то ничего хорошего нам ждать не стоит. Капиталисты заберут у нас все, что таким трудом было добыто в результате Великой Октябрьской социалистической революции. Развалили в Ганессе Астакалонный Сейчас там вместо муниципального транспорта Стоят платные частные автобусы Которые очищают какие-то кроки, копейки в муниципальный бюджет Люди получают медицинскую плату Работают в ужасных условиях У них на конечных пунктах нет, Некуда из этих туалет сходить Руки помыть, еду разогреть О чем поговорить? Люди, которые обслуживают в южной состав Работают в голове и у них в суде трескаются А это безопасно, прежде всего нас, наших детей Которые пользуются сразу за вопрос а почему вы умер? там прыжок от выбираете? коммунист, он поднял за три года бюджет в области в три раза. Говорю, прошу прощения, два раза за три года. Это невероятный цифра, нам только мечта. У нас только бюджет в области растет. Денег им не взять. Или, может быть, они контракты будут нормально считать. Ко мне обратился говорит, а что почему у нас государственный контракт контракты, реконструкция площадей, парков, завышены цены, причем в разы завышены. Вот здесь, может быть, денег нужно поискать. Возьмите э, автобусы близкие, сделайте так, да, чтобы у нас муниципальный транспорт был Пусть Пустите муниципальный транспорт по нормальным маршрутам, чтобы люди зарабатывали деньги. Это э, системно, системное мероп... э, предприятие, муниципальный транспорт. Без него нам никуда. И такие же проблемы в другом. Пятый больницу 30 лет назад Советский Союз, в Советском Союзе начали устроить. Сейчас говорят, не Конечно, не нужно. А никакие районы у нас не строятся. Московский строится, Роскиев строятся. Со школы сейчас проблемы, наверное, тоже слышали. А потому что они все отдают частникам. и близко за копейку продать землю, потому что построили муравейники без ресурсовской структуры. Ни садиков, ни школ, ни больниц, ни поликлиники. Вот что они делают. А? Вы знаете, вчера были обнаружены исследованием центра. Более 50% опрошенных Говорят, что они уже не верят нынешним строя. Они понимают, что при нынешнем строе никаких серьезных изменений не предвидится. А это очень-очень важная цифра. Более 50% уже не верят. И мы, вот, товарищи, товарищи, должны это понимать.